Пришла. Всем клуб. привет! С вами я Дарк Фокс, и мы сегодня с вами стримим Майнкрафт. Java. Б Джебрак, Джебрак, Джебрак, мы с вами сегодня стримим. Все? тебе фордую раз. Понял. понял. Два. Блять, ребят, меня в суд сейчас подадут. Есть план. Смотрите, мы пиздим Дело, и он о нем забывает. Все. Отъбись! Отъебись! Отъебитесь. Тихо, тихо, тихо! Они по мою душу пришли, они, блядь, по мою душу пришли стоять. Видите? Ага. Run. Ладно, все, ребят, походу, погоня. За мной летит. Не, все, похуй. Отъебались. Ладно, можно назад возвращаться. Они меня среди горы ищут. Мухаммед. Мухаммед, здорово. Ты тут тут ноздричиков не видел? Блять, за нами хвост! Сука, он за мной спивает. Как? Блять! Подбили! Подбили, ребят! Блять! Сука, они на хвост засели так! Я знаю, где можно пролететь. Ебать! Ребят, чекайте! Если за вами воздушная погоня над моим городом. Это пещера. Слушай, можешь еды добыть мне? Блять! Пришли. Съебался! <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Нам нужно знать, что это за два инвизника такие. Лаки, привет, привет, привет, привет. А. Мне ружье нужно. Бля, у меня нет лучника. Бля. Лети сюда, чуть-чуть, ладно. А, не-не-не, не, он свой, он свой, он свой. Фокс, да, Фокс, да, да, Фокс. да, да, Фокс. да, да. Фокс. да, да, Фокс. да Фокс. Пойдем, Пойдем, я тебя пип... в казино спащу. Если они стрим снайпят, они уже в казино. БЛЯТЬ! Пиздец. Там засада была! Где фокс, фокс, надо в механизм, надо в механизм Быстрее прокапывай, я туда быстренько оперативно внутрь а, Стоп, они постесняются ведь войти все, иду, все. Иду, иду, иду, иду, иду. ты казался предателем. Пиздец. После того, как ты залез в канализацию, ты провел там около дня. И под конец ты вылез в каком-то помещении, похожем на камеру для испытуемых. Пока что ты ничего не понимаешь. Погнали, ребят. Ах, боже, ужас. Я никогда больше не полезу в канализацию. Но стоп, где я? Похоже на заброшенную лабораторию. Здесь тут никого нет. <Front room> Сущность учуяла вас и вышла на охоту. Так, шкаф. Я вижу, вот здесь вот люк. Как мне выбраться? Люк ломай. Нифига, лол, серьезно? Во-первых, там свет. Давайте сразу туда пройдем. Нормас так-то. Куда <Karma> <Kuda> дальше? Ааа, <ls> блядь! Снипись, снипись! Пожалуйста, не... <tho spearthen> Меня тут нет, меня тут нет. Стоять. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Там что-то у нас снизу было. Там снизу что-то. Да, стоп! Пион. Зачем нам, блять, пион? Просто могу кругами бегать. Больше я ничего не могу. А почему не ломается? Люк, сломайте, люк. Что здесь у нас? Еще один люк. Так, заебись. Опа, гиря. А зачем нам гиря? Ну, допустим, у нас есть гирия. Я ничего, правда, не вижу. Прям пиздец, потому что мне и свет слепит. И что у нас тут? Да блин, ну тут люк не открывается. Что нам гири надо сделать? Уебать его! Пипец. Что здесь у нас полезного есть? Опа, лопата. А что можно лопатой сделать? Там стоять. Эксперимент n 98 А колон из плоти 2, 26 а, он крайне опасен. Его нужно держать в очень крепкой комнате, этому существу нельзя давать мясо и попадаться ему на вид. Если вы это сделали, то бегите. 4 июля, он сбежал с камеры номер 4, он эволюционировал. А, вымется сюда, я Джейк, мертв. Если а, вы это читаете, то меня уже, наверное, нет. Хочу сказать, что я а, прожил не зря. У нас есть блоки, мы можем ставить блоки? Вы у нас разбиваетесь? Не. По... Ключ столовый. Он ушел. Блять, он не ушел! Стой! Лестница? Давайте наверх. Блять! Да стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Код 6175. 6175. Все, погнали. Хранилище открыто. Так, хранилище у нас снизу, насколько я помню, да? Погнали в хранилище. Погнали в хранилище. Стой, стой, стой. Ушлепок. Все, найс, nice, застрял. А, да, хранилище. Так, окей. А ты мычка от замка. От какого замка? Звезда нижнего мира, зачем мне звезда нижнего мира? Окей, okay, дальше, ребята. Мы это сделали. Отмычка <связать> <Р> работает. <связать> да, мы все делаем правильно. 14 комната. Дыхание дракона. Зачем мне дыхание дракона? Мусор. <связать> Блять, опять <паути> <связать> уйди, уйди, Уйди, уйди, уйди, уйди, уйди! НЕТ! Не, все, забейте. Руина. Руина. Сейчас либо заново, либо ББ.